предпринимательского права в условиях ведения ограничительных мер с представителями правового управления ПАО КАМАЗ, а также Брейринг защиты прав потребителей с учащимися школ города. Амир Ахтямов, Центр набережной Челнинского института КФУ, Универньюз.